Всем привет, на связи Евгений Карташов. И это следующий урок по сервису TopLink. Давно мы не делали новых уроков по данному сервису, а есть о чем рассказать. В этом уроке я вам покажу, как вы можете подключить к сервису Топлинк, чат, ботов для ВКонтакта, Телеграма, Вайбера и Facebook Messenger это то, чего так не хватает для а, мини-лэндингов в Инстаграме и прочем. То есть, если раньше вы могли просто использовать сервис а, как, а, ну, как мини-сайтик, да, то есть, вы сдел сделали аватарку, создавали разнообразные блоки. И благодаря этим блокам вы могли здесь создать себе мини-магазинчик, либо просто сайт-визитку, который вы оплачивали раз в год и, соответственно, пользовались сервисом на год. А, Во-первых, есть две хороших новости. Первое. Для вас действует специальный промокод Дон Карташов. Я его выложу под этим видео. Либо давайте я его напишу, можете его сохранить. А, называется промокод Дон Карташов. Если вы вводите его в, раз... в тарифов, вы получаете скидку 10% на. Тариф на любой тариф вы можете получить скидку, если ведете промокод Дон Карташов. Это вам первый подарок. Второй подарок. Смотрите, у меня часто спрашивают Жень. Вот у меня там топлинг заблокировали. Непонятно, что с ним делать. Это опять менять профиль или что с ним делать. На самом деле этот вопрос достаточно легко решаемый. Вы можете использовать свой собственный доменное имя. Вы когда нажимаете на установку, здесь есть опция? Вы можете указать инстаграм-аккаунт, а можете прикрепить домен. А как прикреплять домен? Я писал в уроке, получается, в самом последнем, как пользоваться примером, насколько я помню, это было здесь. И я как раз-таки тоже прикрепил домен. И преимущество домена заключается в том, что если вдруг у вас его заблокируют, вы просто нажимаете на действие «Отключи домен», добавляете новый, и у вас ваш сайт, получается, будет доступен по вот этой ссылке. То есть ваш топлинг становится топлинком по вашему сайту. Поэтому если вам нужно там магазин victoria.ru, ну, то есть ваше доменное имя, чтобы использовать, чтобы вы могли... А не с инстаграма делать, а к сайту Так для клиентов это выглядит более солидно И, соответственно, если мы используем с вами платный тариф топлинка а Вот это сделано на топлинка оно исчезает Сейчас я вам покажу следующий сервис Который мы с вами сможем прикрепить к топлинку Чтобы использовать чат-ботов Сервис называется BotHelp Я по нему тоже записал достаточно большое количество уроков Прямо сейчас мы ведем по нему уроки Тут есть бесплатное есть платное ну, суть не меняет. А, в чем заключается идея? Вы можете настраивать а, чат-ботов для социальных сетей а, WhatsApp, ВКонтакте, Telegram, а, Facebook Messenger и Viber. То есть вы к каждому из этих мессенджеров можете подключить чат-бота, который будет прорабатывать вашего клиента, выставлять ему счета, отправлять сообщения вариативные в зависимости от того, что пользователь нажимает, что он делает. И вы можете принимать оплаты также через Bot Help. Но функция магазина и товаров уже встроена в рамках самого топлинка, поэтому про эту функцию я рассказывать не буду. Нас интересует преимущественно сами чат-боты, которые вы можете подключить. и Они вот таким образом будут работать и прорабатывать вашу клиентскую базу. И таким образом, соответственно, вы можете автоматизировать ваши продажи. Потому что стандартной функции в топлинке этого нету. Сразу могу сказать, что вы, если вы вот ничего не слышали про BootHelp, канал WhatsApp — это отдельный официальный канал, который подключается только через Facebook бизнес, получается напрямую. И для использования WhatsApp нужно будет подтверждать статус юридически вашей компании в рамках Facebook, потому что это официальный WhatsApp API, и для того, чтобы он работал, нужно будет подтвердить юридически ваши документы. Если вы этого делать не планируете, то функция WhatsApp вам будет недоступна. И неприятная новость еще заключается в том, что абонентская плата за выделенный канал WhatsApp стоит 10 тысяч рублей ежемесячно. Это позиция Facebook, а с этим ничего не сделать. Серые каналы использовать не рекомендую, и по крайней мере с BotHelp их использовать нельзя. А каналы ВКонтакте, Telegram, Facebook, Messenger и Viber работают очень легко и просто. Следовательно, по тому, как все это дело настраивать, как создавать мини-странички, как настраивать вот таких вот ботов, которые будут отвечать, а, так как вам нужно, да, то есть в зависимости от действия пользователя В этом уроке мы сейчас разбирать не будем Потому что у меня как минимум есть а, плейлист на эту тему да, Здесь уже записано 6 уроков, это почти на 2 часа А Плюс у нас есть закрытый чат для людей, которые хотят научиться настраивать чат-ботов Для своего бизнеса, либо для заработка на этой теме Поэтому если вам это будет интересно, я тоже тогда выложу ссылку под этим видео Вы сможете подключиться к чатам а, и пообщаться с людьми, позадавать вопросы Посмотреть, как это все настраивается Сейчас я вам просто покажу примеры как вы можете добавить кнопочку, допустим, от э, ВКонтакте, и чтобы ВКонтакте э, всю структуру прорабатывал именно бот. Э, мы не будем сейчас с вами рассматривать процесс оформления топлинка, потому что мы это уже делали да, в рамках вот этого плейлиста. Я на него ссылку тоже поставлю, вы сможете возобновить ваши знания, если вы ранее не видели. Э, поехали. То есть мы нажимаем на блок, а здесь нету стандартной... Здесь нет такой возможности, что мы поставили кнопочку, допустим, от Facebook мессенджера, но при этом поставили здесь свобод... другую ссылку. То есть мы этого сделать не можем. А нам необходимо, получается, вставить ссылку, которая будет активировать бота. Для того, чтобы мы могли вставить эту ссылку, нам необходимо будет вставлять наши кнопки не через функцию Messenger, а через функцию просто ссылка. Мы нажимаем ссылку и, допустим, там пишем ВКонтакте. Вкон. Такте. Подзаголовок нам не нужен И сейчас я просто скопирую ссылку на настроенного бота Вам этого делать не надо То есть когда будете пользоваться сервисом, вы это поймете То есть вот я оставляю ссылку на нашего бота Ой, Прошу прощения, вот сюда Нажимаю на сохранить И допустим здесь могу написать еще Давайте мы ее подредактируем Напишем, что свяжитесь с нами Посмотрим просто как это будет выглядеть Свяжите с нами, ну к примеру, здесь у вас, соответственно, будет какой-то текст, после чего мы обновляем нашу страничку. У нас появилась кнопочка ВКонтакте. Выше мы можем написать, что для связи с нами, для связи с нами, с нами, выбирайте любой Messenger, который вам удобен. Ну к примеру, креативлю вот прям при вас. Цвет, соответственно, кнопочки, для того, чтобы она была похожа на ВКонтакте, мы можем ее поменять. То есть свой дизайн. Можем попробовать поменять, найти цвет, похожий на ВКонтакте. Даже не знаю, какой. Может быть, вот такой, к примеру. Цвет текста, скрыть блок, показать про расписанию. Нам все это неинтересно. Нажимаем на ОК. Допустим, ВКонтакте. А вот у нас, соответственно, появилась. Для связи с нами выбираете удобный мессенджер. Теперь мы нажимаем на кнопочку ВКонтакте. И автоматически происходит подписка на бота Я теперь смотрю на входящее сообщение для меня Здесь выше я просто тестировал настройки бота Ну вот, собственно, меня теперь встречает бот, который мне говорит Добрый день, Евгений, он ко мне обращается по имени Хотите начать обучение, используйте меню ниже Или просто пишите ваши вопросы У вас есть какие-то вопросы? Ну, я по-быстрому писал для урока, то есть я тут структуру сильно не продумал. Я, допустим, говорю, что меня интересует обучение Нажимаю на обучение и вот бот начинает мне писать, что в рамках платформы BetHelp мы можем отдельно собирать базы. Соответственно, я нажимаю там на «Дальше». И начинает идти работа с ботом. То есть здесь я говорю, что вы можете пользоваться 14 дней платформой бесплатной. Это, кстати, для вас тоже еще, еще один промокод. Первое. Я вам даю промокод на скидку 10% на любой тариф для платформы, получается, «Таплинк». И я вам даю еще также персональную возможность пользоваться платформой BetHelp 14 дней бесплатно. Сможете все понастраивать, поработать, покликать и посмотреть, как это работает. Соответственно, логику нашего диалога я могу задавать вообще любую. То есть это один из примеров. Я могу проводить инкетирование, задавать вопрос человеку, как он работает, сколько он зарабатывает, и все эти ответы сохранять в карточку этого человека, этого клиента. Причем я могу выстраивать настолько вариативные воронки, что в зависимости от ответа, допустим, мне человек говорит, что он работает по найму, я могу построить ветку так, что я ему буду задавать другие вопросы Он говорит мне, вот я работаю по найму Я могу задать уточняющий вопрос, а в какой сфере вы работаете? То есть это то, что обычно невозможно сделать, если вы просто прорабатываете обычный, ну, обычным способом да? Если у вас есть менеджеры, которые тупят, которые не всегда задают вопросы То в данном случае ваш бот может это делать за вас И вы тем самым сможете разграничить, либо даже а, оптимизировать какие-то процессы в зависимости, от ответов мы можем делать вариативные, в зависимости от ответов пользователя мы можем делать вариативные ответы, это первый момент Второе, в зависимости от ответов мы можем задавать человеку разные гиперметки Точнее, не гиперметки, а просто метки Метки нам позволяют брать всю аудиторию, которая подписывается на наши каналы и каждая из этих аудиторий расставляет разные метки. Допустим, вот эти люди интересовались цветами, а вот эти интересовались цветами, и они зарабатывают больше 50 тысяч рублей, а вот эти у нас купили продукт, и тем самым вы можете выстраивать достаточно большую воронку. И а, в данном случае, также если мы говорим про Help, а, в рамках BootHelp а есть своя встроенная система CRM, которая позволяет нам следить за диалогами, под, за диалогами, то есть общаться с людьми. То есть у нас все здесь разбито на структуры. У нас есть подписчики, у нас есть рассылки, которые мы можем делать Мы можем делать рассылки мы можем настраивать бесконечное количество ботов Мы можем делать мини-лендинги в рамках самой странички Мы можем делать автоматизированные рассылки, мы можем проводить полную аналитику Поэтому если вам не хватало какой-то автоматизации, каких-то ботов для того, чтобы использовать это с вашим инстаграмом То есть подвязать это к ВКонтактам и Телеграму, Вайберу Напоминаю, что схема работает для всех соцсетей, которые максимально популярны на данный момент это ВКонтакт, это Телеграм, это Фейсбук, да, и это Вайбер. Для меня было абсолютным удивлением, что для моей аудитории, для которой я делаю рекламу, у нее Вайбер более, получается, используемый, чем ВКонтакте. Для меня это был шок. То есть я всегда думал, что нужен именно WhatsApp. Ватсап это круто, и нужно быстрее переходить на WhatsApp. Но, как оказалось, 90% моей аудитории пользуется Телеграмом. 5%, точнее, где-то не 5%, а процентов 7 пользуются вайбером, и процентов 2 пользуются вконтактом. Вот такие делишки. Итак, собственно, урок был именно об этом. То есть вы можете делать себе отдельный сайт, получается, с помощью топлинка, который вы привязываете к своему домену. О том, как это сделать у нас было в плейлисте. А да, Если вы не смотрели, обязательно посмотрите весь плейлист, потому что здесь бесплатное обучение, которое люди обычно продают, причем продают за дорогое. Вы сможете настроить свой таплик, мы рассматривали там все вопросы, как создавать странички, как работают кнопочки, как смотреть статистику, как принимать заявки, как настраивать товары, какие бывают модули, какие бывают настройки. Это первый момент. Второй момент, если вам интересна платформа BotHelp, про которую я вам только что сказал, как вы можете настраивать себе ботов, которые будут за вас работать да и анкетировать вашу аудиторию, да и это будет автоматически работать. То есть все ответы, которые я сейчас нажимаю, они сохраняются. И в зависимости от выбранного ответа, а бот работает дальше. То есть вам не нужны сотрудники, вы настраиваете этот процесс единожный, и он заработает за вас. И в целом все. То есть это такая достаточно крутая оптимизация. И для вас есть приятный бонус. Напоминаю, это скидка на сервис Топлинг 10% по промокоду по Дон Карташов. Она будет ниже. И ссылка на бесплатное использование 14 дней платформы BotHelp. И всю подробную информацию, которую вам необходимо знать по этим двум площадкам, я выложу ниже под этим видео, чтобы вы могли посмотреть. Если есть вопросы, обязательно пишите комментарии под этим видео. А Если хотите поболтать на отвлеченные темы с людьми, которые занимаются бот-хелпом, то welcome в чат. Все кнопочки для того, чтобы вы могли попасть к нам в бота и пройти обучение абсолютно бесплатно, все это есть под этим видео. Поэтому ставьте пальчики вверх. Я так буду понимать, что тот контент, который я делаю, вам полезен. И для меня, как для автора, будет понятно, что вот в этом направлении стоит двигаться. Поэтому еще раз пальчик вверх, подписочка на канал и пользуйтесь сервисами на здоровье. Все, пока-пока. На связи был Евгений Карташов. Все, пока-пока.